В своем предыдущем видеоблоге по этой теме я показал одного из бойцов вооруженных сил Украины, который как минимум один из них сейчас входит в проект и который является нацистом. Ну, я сделал такое предположение, во всяком случае меня крайне смутила одна часть его одежды. Этот проект об этих бойцах делают совместно телеканал Украинский 1 плюс 1 и издательский дом Эдипресс, в частности его журнал Viva. И они осуществляют мечты этих раненых бойцов, отправляют их в Европу, в частности, отдыхать, а во Францию. Я обратил внимание на одну деталь одежды. Этой деталью одежды является вот Реглан, и на нем изображение э, логотипа дивизии СС. Видите? Вафен СС, Тотенкопф. И мне после этого начали писать. Вот, видите, третья танковая дивизия Тотенкопф. Мне после этого начали писать, что, возможно, это какая-то ошибка, может быть, ну может быть, Photoshop, знаете, ну мало ли что, может быть, бойца подставить хотели. И после следующей новости о том, что проект вот с фотографиями этих героев будет выставлен в Европарламенте в Брюсселе, я решил делом заняться всерьез. Действительно, в Европарламенте с завтрашнего дня или уже с сегодняшнего планируется э, сделать фотовыставку работ, на которых будут изображены эти герои, в частности, наш герой. Честно говоря, когда я увидел следующие фотографии этого проекта, я не поверил своим глазам. Я подумал, что может быть у меня э, галлюцинации. Потому что прямо на сайте телеканала размещено видео. И на этом видео мы без проблем можем посмотреть, что у парня наколото под регланом с эмблемой СС. Это череп со свастикой. Мы можем это видеть. Это не российская пропаганда. Мы на самом деле это видим. И на самом деле это несколько опровергая теорию, теорию, которую сейчас активно распространяют украинские посольства по всему миру, о том, что рассказы об участии нацистов в войне на Донбассе – это преувеличение. Ну, мы нашли нашего героя. Наш герой – это Владимир Васянович. Вот сразу же заходим к нему на страницу ВКонтакте и видим банку с, со свастикой. Ну, и мы видим много чего интересного на самом деле. Посмотрите, вот это вот фотографии нашего героя. Обратите внимание, может быть это не он, но я уверен, что в Европарламенте разберутся, он это или не он на фотографии. А возможно, сейчас, вот это вот про него статьи, материалы. Вот наш герой. Интересно, в Европарламенте заценят вот эти вот произведения на теле нашего героя? Идем дальше. Вот наш герой. Подождите, возможно это не он, возможно это просто какая-то пропаганда. Да нет, вроде бы как он. Наш герой вот в окружении своих коллег, как я понимаю, таких же героев, в Европарламенте оценят эту живопись на теле. В украинских новостях о нашем герое рассказывалось, что позывной у него Шуруп. На самом деле Шуруп, потому что некоторые там, карикатуры на его э, страничке я не понял сначала. Вот. Да, это про себя он. Шуруп. Ну фотографии достаточно известных личностей. В Европарламент они тоже, наверное, поедут? Вот. Ну, чтобы лучше рассмотреть, что же там у него набито. Это она еще пока не в цвете, а потом забил это все цветом. Родина уже оценила работу героя. Кстати, вот это он набил. Можно же говорить, что, возможно, у него раньше такие взгляды были, знаете, по детству что-то набил, а потом уже все. Это совсем другой человек. Нет, потому что есть фотографии, где наш герой в больнице находится. И, как видите, побратимы собирают деньги на протез для киборга разведчика правого сектора. Воин не теряет силы духа, планирует через несколько месяцев вернуться на передовую. Как я понимаю, к ужасу местных жителей этот боец с позывным Шуруп вернулся таким. А теперь посмотрите, грудь чистая. На руках, кстати, там есть видео, тоже никаких наколок нет. Не было еще тогда свастик, а вот после больницы вдруг внезапно появились вот здесь счет, присылайте деньги, помогите. Я знаю э, такую легенду о том, что все эти бойцы в правом секторе, которые зиги бросают, которые со свастиками и на фоне Гитлера фотографируются, все они на самом деле человеколюбы. Это раньше, когда они были футбольными фанатами, занимались всякой чепухой и фотографии старые. Ну, не новое. И вот с данным человеком это не получится, как и со всеми другими. Я не верю, что он был человеколюбом до ранения, но вот эти вот все свастики, всю эту нательную живопись он наколол после больницы. Я зачитаю вам отдельные его комментарии в соцсетях, я покажу вам отдельные фотографии этого человеколюба. Но э, самое главное, что в больнице он был без этого всего, а потом он осмысленно Набил себя на тело свастики и бог знает что еще. Родина высоко оценила заслуги героя медалями. Это наш герой в больнице. Вот смотрите. В Европарламенте надо просто повесить над входом, я считаю, в Европарламент. Обратите внимание, циклон Б. Весна Одесса, помним, любим, приедем еще. Ха-ха-ха. Ну, я думаю, излишне напоминать о том, какая трагедия произошла в Одессе. И, насколько я знаю, сейчас посольства Украины в, по всей Европе рассказывают о том, что это именно трагедия, случайность. Вот молодой человек э, запостил у себя на стене банку с циклоном «Б». Это тот самый газ, которым уничтожались люди в газовых камерах нацистами. Случайность, да? Идем дальше. Возможно, еще чем-нибудь нас порадует наш герой. О, это не он. Это явно провокация. Так, что тут еще? Вот, красавец. Посмотрите еще, кто у нас тут есть. Доброго и верующего человека легко определить по крестику на его шее. 88 ножевых. Это просто исторический коллекционер, я уверен. А это так получилось, инсталляция такая, это случайно. Я уверен, что э, нашим еврейским друзьям понравится вот это вот. А теперь я вам покажу один комментарий от нашего героя. Это тоже надо в парламенте, в Европарламенте зачитать. Лучше под, под стекло, знаете, вот так вот распечатать, под стекло и повесить на стену. Европарламентарии будут читать, я думаю, им очень понравится. Наш защитник Донбасса. Сейчас вот он выскажет свое мнение. Тут его спрашивают, задают ему вопрос. «Вова, было в истории 41 1945 годов. Вы восхваляете то, что принесло человечеству убийство более 100 миллионов человек». На что Владимир отвечает. «Жаль, что на Донбассе живет меньше». Могли бы и переплюнуть. Жаль. Этот комментарий надо обязательно под стекло и в Европарламент. «Жаль, что на Донбассе живет меньше» могли бы переплюнуть. В уничтожении людей имеет в виду Владимир. Ну а теперь, чтобы снять вопросы о каких-то фотошопах и о каких-то там вселенских заговорах. Я с протезом на там пище зроблю чем люди без протеза. Владимир Поставил... на вино пишет добровольцем. Ему двадцать один, и Ногу втратив, пидервавшись на мине, вид участия в проекте долго отмывлялся. Ну хорошо, что не отказался. Нам на радость и на радость европарламентариям. Они, уверены, много чего нового узнают или, возможно, еще раз утвердятся в своем понимании происходящего. Ну а теперь посмотрите, как журналистка одного из ведущих телеканалов Украины рядом со свастикой любезничает. Погодился, когда изразумил мету проекту. Можливо, даже раньше ну, на людей инвалидов якось по-иншему дивились, а сейчас, возможно, изменилось меня. Эти люди, с трудом выражающие свои мысли, всерьез считают, что они нацисты, носители какого-то там гена высшей расы. Бачение, все На что сдатен зараз? Я абсолютно убежден, что журнал Viva, а также издательский дом «Эдди Пресс», тесно связаны с одним высокоразвитым европейским государством, смогут объяснить цель этого проекта и то, что в проект они привлекают откровенных нацистов. Я уверен, что это сможет объяснить телеканал 1 плюс 1. Ну а в Европарламенте выставка фоторабот одним из героев, я надеюсь, что одним из героев которой является откровенный нацист, исповедующие взгляды нацистские и античеловеческие, я думаю, будет воспринято по достоинству и все сделают правильные выводы. Этот блог будет переведен на максимальное количество языков, я искренне надеюсь, и я очень хочу, чтобы власти в Киеве были одернуты наконец-то, всерьез одернуты, и признали, что в Украине существует нацизм, этот нацизм носит уродливые, причудливые и абсолютно ужасающие формы, и э, это пора признавать.